приветствую вас мои родные подписчики с вами Елена Дегурова и самый точный энерговибрационный прогноз на неделю для каждого знака зодиака. И вот буквально вчера, 1 апреля, мы провели большую 4 часовую встречу, на которой без, без перерыва я давала детальный прогноз на апрель для каждого знака зодиака. Также по году рождения и бонусом для участников был прогноз на год по каждому году рождения. Притом каждый получил не просто прогноз событий, а самое главное как нейтрализовать негативные события и усилить желаемый что для этого необходимо делать также был дан а, подробный вибрационный фэншуй это та новинка которую я вношу в этом сезоне этого вы точно нигде ни у кого не услышите а, потому что это моя авторская методика и я в деталях дала а, прогноз а, а, рекомендации того Какие вибрации, какой стороны света, как влияют на жизнь человека, что и как нейтрализовать, где необходимо находиться, где нежелательно находиться. В общем, все детальные рекомендации. 4 часа теории – это огромное количество рекомендаций. Мы даже не успели разобрать еще одну новинку сезона – это вибрационные активации. Что это такое? Это определенные действия, которые активируют вибрации земли и человека для исполнения ваших желаний. Это дополнение я дам в письменном виде, и, конечно же, каждый, кто был участником встречи или приобретает ее в записи, сможет ими воспользоваться. Я сделаю для вас некую брошюрку с точными рекомендациями «Что, как, когда и зачем делать». Конечно же, в еженедельных прогнозах я не могу дать всех этих секретов, это привилегия тех, кто будет участвовать в ежемесячных прогнозах, и вы будете получать каждый рекомендации того, как сделать вашу жизнь еще более счастливыми. К нам уже обращаются люди с просьбой получить запись встречи. Кто-то не знал, кто-то сомневался, кто в принципе только нас, о нас узнал и даже не знал о встрече. Поэтому мы даем эту возможность и каждый желающий сможет приобрести запись встречи. Конечно же вы получите активации тоже. Ссылка находится под этим видео на нашем канале в YouTube. Для того, чтобы вы перешли из соцсетей, если вы нас в соцсетях сейчас смотрите, вам необходимо нажать на значок YouTube, и вы попадете на наш канал, чтобы мы точно были уверены, что вы нашли наш канал, нашли это видео, нашли ссылочки, сделайте три простые вещи. Нажмите лайк, like, это пальчик вверх, нажмите кнопку поделиться и нажмите на все кнопочки соцсетей, для того, чтобы поделиться с друзьями, мы таким образом увидим, что вы нас нашли. И, конечно же, подпишитесь на наш канал. Плюс вы будете получать уведомления о выходе новых полезных видео. А сейчас еще, внимание, полезная, важная для вас информация. 5 мая я приглашаю вас на живую онлайн-встречу, где вы не просто сможете услышать все секреты на следующий месяц и задать свои вопросы, а у нас еще и есть небольшой секрет с участниками живых эфиров. На... В прямой трансляции участники создают намерение о своем желании, а в процессе встречи я работаю вибрационно с участниками прямого эфира, для того, чтобы события в вашей жизни начали складываться таким образом, чтобы желания ваши начали исполняться во благо для вас, наилучшим методом для вас. Поэтому обязательно запланируйте на 5 мая в 14.00 нашу совместную встречу. И вы получите не только рекомендации, что, как, когда делать, но и вибрационно получите немножко работу для того чтобы ваши желания исполнялись ну что мои родные а теперь прогноз на неделю для козерога у козерогов в начале недели успешно пойдут дела которыми вы занимались длительное время вы можете получить доступ к секретной какой-то информации которая откроет вам а, скрытые а, причины происходящих событий. Это поможет вам а, не допустить ошибки при принятии жизненно важных решений. В этом очень важно иметь такое, знаете, психологическое чутье, чтобы угадывать мысли разных людей. Я бы сказала интуицию, она у вас есть, пользуйтесь ею. За очевидными а, за очевидным внешними событиями вы... Будете видеть их скрытую суть и подоплеку. Со среды до конца недели я рекомендую вам задуматься о своем будущем. У вас в эти дни усилится дар некого предвидения, и вы сможете быть на шаг впереди событий. Это отличное время для планирования своей жизни на долгий срок. Не отказывайтесь от приглашений, принять участие в дружеских встречах, вечеринках, посещайте клубы по интересам, в общем, выходите в свет. Там вас ждет интересное общение и новые приятные знакомства. Кстати, не исключено, что дружеские отношения между мужчинами и женщинами могут перейти в нечто романтическое. И продолжая тему отношений, романтики, хотела бы добавить. Перед влюбленными козерогами неделя откроет широкое поле деятельности – можно дать волю страстям и даже некоторым а, таким, ну, в некотором роде даже тираническим замашкам. В вашей ревности и настойчивости партнер усмотрит свидетельство любви и силы, что искупит все прошлые негативные проявления вашей сложной натуры. Лучший период это выходные. Наименьшие подходящие дни это 4 и 5 апреля. В эти дни лучше уклониться от э, живой встречи, очной встречи и непосредственного контакта. Зато хорошо вести беседы на отвлеченные темы, поддерживать дистанционную связь по телефону, через интернет и так далее. А теперь что касается карьеры и финансов. Непростая неделя ожидает козерогов. Вы будете настроены на активную деятельность с тем, чтобы самостоятельно решать основные вопросы. Однако, из-за склонности действовать излишне прямолинейно, вы можете настроить против себя близких людей и тем самым лишиться их поддержки. Наиболее сложно идут дела, связанные с завершением начатых ранее проектов – также вы можете столкнуться с препятствием при подготовке отчетной документации при работе в офисе. А в конце недели это благоприятное время для творческих инициатив и экспериментов. Ну что, мои родные, вот такова будет у вас неделя. Я напоминаю, что вы можете приобрести запись встречи. Прогноза на апрель, где даны детальные рекомендации, а, не просто прогноз, а очень детально а, говорю, что и как делать для улучшения вашей жизни. А еще вы можете заказывать индивидуальные прогнозы на неделю, где вы получите детальный прогноз а, по каждому дню, основная тенденция, финансы и отношения, или на Месяц прогноз, где вы получите на каждый день рекомендации на весь месяц, по каждому дню отдельно, по одной сфере, и там детальные рекомендации как с пользой прожить каждый день все ссылки на примеры прогнозов вы можете найти также под нашим видео кстати я все время забываю вам сказать что под видео на нашем канале в youtube вы еще найдете не просто ссылочки на примеры прогнозов а еще и подарки поэтому делитесь максимально информацией со своими друзьями жмите кнопку поделиться и на все кнопочки соцсетей жмите пальчик вверх это будет ваше спасибо за наши видео и подарки и, конечно же, подписывайтесь на наш канал. С вами была Елена Дегурова и самый точный энерго-вибрационный прогноз. Я всех нежно обнимаю в чате и, конечно же, обещайте стать еще более счастливыми. Пока-пока, мои родные!